Друзья, всем привет, меня зовут Сергей и вы попали на канал Акигай. И хочу вам напомнить, что я сделал полностью бесплатный обучающий канал. Хочу, чтобы в этом канале было все, что нужно для начинающего трейдера, который только пришел в этот рынок, чтобы он более-менее все знал и не терял свои деньги. Здесь будет и технический анализ, и правила управления капиталом, то есть риск-менеджмент, мани-менеджмент и психология трейдинга. Сейчас я выложил 7 уроков для начинающих по техническому анализу, можете переходить и смотреть. Теперь готовлю материал по психологии трейдинга. Плюс ко всему хочу напомнить, что вы можете посмотреть предыдущие видео и также получить опыт в плане технического анализа, даже если это уже произошло. Я даже планирую сделать плейлисты, такая хронология событий, хронология анализа, и чтобы по порядку можно было все это интересно смотреть. Итак, друзья, сегодня мы с вами трезво посмотрим на график Посмотрим все факторы, которые мы найдем для понижения, для повышения и подведем итоги Сейчас у нас решается судьба, будет ли пробит уровень 30 тысяч или нет Итак, давайте начнем Хочу сразу сказать, что мы будем искать факторы Фактор это не сигнал Допустим, я говорю, что паттерн указывает на вероятное повышение Это не значит, что цена пойдет вверх это значит, что есть фактор для повышения, а сигнал это совокупность факторов. То есть мы будем искать все факторы и потом подводить итоги. Также перед началом еще хочу вам напомнить, чтобы вы всегда ставили стопы, абсолютно всегда, и а, правильно распределяли свой объем в позицию. Заходите не более чем 5% от вашего депозита на одну ситуацию. Итак, друзья, судя по дневному тайфрейму, я вижу фактор для пробития. Сейчас мы это разберем. Давайте начнем с недельного тайфрейма. Итак, на недельном тайфрейме мы с вами нашли сигнал, указывающий на повышение. Вот он. Я сказал, что сигнал будет аннулирован в том случае, если цена пробьет уровень 30 тысяч. Конечно же, цена еще не пробила уровень 30 тысяч, но и существует вероятность аннулирования данного сигнала, поскольку цена медленно и уверенно подошла к уровню поддержки. И вполне вероятно, что у нас здесь может что-то произойти серьезное. На основе данного сигнала мы с вами рассматривали ланги, в локальной картине Теперь силенок у этого сигнала поубавилось И присутствует более-менее такая неопределенность И давайте с вами разбираться дальше Идем от большего к меньшему Открываем дневной таймфрейм Что мы здесь видим, друзья? Здесь я вижу фактор для пробития Обратите внимание на уровень поддержки 30 тысяч Мы видим, что цена отскакивала от данной области Очень резкими движениями Это видно по теням Обратите внимание, что цена подходила и моментально откатывалась. Подходила и моментально отскакивала. Подходила и моментально отскакивала. На этих движениях образовывались у нас большие тени. Здесь же, обратите внимание на закрытие данной дневной свечи. Смотрите, она закрылась уверенно, практически без теней. И она закрылась в том месте, где цена обычно отскакивала. Я уже много раз говорил. Что это очень хороший фактор для пробития Друзья, фактор, а не сигнал Сигнал — совокупность факторов И нам нужно как минимум три фактора Итак, мы с вами нашли один фактор для пробития Давайте с вами разбираться дальше Итак, четырехчасовой таймфрейм Здесь мы можем видеть такой уверенный а, нисходящий тренд Цена медленно подошла к уровню поддержки Начертим а, линии трендовые вот таким вот образом Трендовая линия сопротивления и трендовая линия поддержки мы видим немного расширяющуюся формацию. Расширяющаяся формация, это, кстати, у нас бычий сигнал. Но, друзья, смотрите, обратите внимание, как цена подошла к уровню поддержки. То есть, ровно от уровня сопротивления началось это движение. И цена не спеша, медленно, такими зигзагообразными движением подходила к уровню поддержки. Это также возможный сигнал на пробитие. Когда цена... Давайте я объясню. Смотрите, вот у нас есть уровень, допустим, сопротивления. Когда цена резко подходит к уровню то, как правило, она также резко отскакивает Допустим, вот у нас два примера Вот отскок, вот отскок Резко цена подошла И также резко отскочила Резко цена подошла и также резко отскочила Но если цена подходит а, к уровню Зигзагообразными движениями Вот такими вот, неспешными То существует вероятность пробития Мы видим, да, что цена немножко продавливает этот уровень. То есть ранее она отскакивала моментально, теперь она здесь остановилась и постепенно как бы вдавливает этот уровень все ниже и ниже. Второй фактор для пробития мы с вами уже нашли. Но опять же, данная формация, вот эта вот, это бычий сигнал, то есть противоположный пробитию. Но он имеет не столь большую силу. Давайте с вами разбираться дальше. Кстати, друзья, недельный тайфрейм, мы кое-что забыли. Берем эти линии, чтобы не мешали. А давайте вспомним про наш с вами... Популярный крест смерти То есть на 9-ом Линия МА-50 Должна пересечь линию МА-200 И это будет считаться за медвежий сигнал Как мы видим Линия МА-50 пересекла линию МА-200 И можешь ли это говорить о медвежьем рынке? А, да, это один фактор для начала медвежьего рынка Но давайте посмотрим на предыдущие примеры Давайте посмотрим на предыдущие примеры Смотрите Здесь мы видим то же самое пересечение И мы видим огромное колоссальное движение вверх Далее, друзья вот, опять же, пересечение. Цена находилась внизу, и после пересечения шло колоссальное такое сильное движение вверх, и потом только движение вниз. Давайте найдем еще какие-либо ситуации. Откроем логарифмический график, чтобы было удобнее. Вот еще один у нас сигнал. Смотрите, пересечение. Цена находилась внизу, и мы видим такое колоссальное сильное движение вверх. То есть, друзья, можно предположить, что цена все-таки у нас, даже если пересечение у нас произошло, может совершить такое вот колоссальное Сильное движение вверх, вот до сюда, и если это начало медвежьего рынка, то вот потом уже пойти на понижение А это, друзья, напоминаю, наша цель, уровень 45-46 тысяч Итак, давайте с вами искать факторы дальше Посмотрим на RSI, на всех таймфреймах Итак, таймфрейм 4 часа, обратите внимание, что здесь у нас присутствует понижение минимумов Здесь у нас цена практически стоит на месте Не сказал бы я, что это сильный сигнал Дневной таймфрейм Здесь, в принципе, ничего необычного Есть у нас, конечно же, небольшое расхождение Смотрите, здесь у нас было а, такое понижение максимумов Здесь у нас повышение максимумов и минимумов Вот это уже можно считать забычий сигнал Но, по сути, отработку этого сигнала можно считать вот этого вот движения Которое мы с вами до этого прогнозировали Итак, а, часовой таймфрейм. преем что мы здесь видим? А вот здесь уже есть, смотрите, а, такое расхождение Вот Здесь у нас понижение Максимумов и минимумов. Цена по сути здесь стоит практически на месте. Вот второй отскок. Здесь у нас повышение максимумов и минимумов. Итак, друзья, что мы здесь нашли? Мы нашли несколько факторов для понижения и несколько факторов для повышения. По сути, факторы для понижения имеют большую силу, чем факторы для повышения. Конкретного сигнала у нас здесь нет. Сигнал это совокупность факторов. То есть, если несколько факторов одновременно будут смотреть в одну сторону и не будут существовать противоречия в других факторах, то это сигнал. Здесь же у нас существует противоречия, и факторов не столько много, чтобы оценивать. Сигнал в какую-либо из сторон Мы можем только предположить разные варианты развития сценариев Итак, мое субъективное мнение мой взгляд на рынок таков Что, скорее всего, все-таки у нас произойдет Вот это вот сильное глобальное движение вверх Но перед этим может быть ложное пробитие Уровня поддержки 30 тысяч То есть цена может кольнуть уровень поддержки 30 тысяч И моментально вернуться назад И это будет сигналом у нас на повышение И можно будет заходить в лонг а тогда, когда цена вернется после пробития ложного в данный диапазон То есть цена пробивает, резко возвращается И это у нас уже сигнал на повышение к уровню 45-46 тысяч Если же цена не вернется, то есть пробьет уровень 30 тысяч И произойдет ретест пробитого уровня, то, естественно, она направится к уровню 25-20 тысяч. И еще один сценарий таков, что она не сможет пробить уровень поддержки и сразу направиться на повышение. И давайте с вами разбирать, какой сценарий наиболее вероятен. То есть э, присутствует много вариантов развития событий. Конечно же, можно посмотреть по факту, что произойдет, и только потом принять решение. Но постараемся это сделать заранее. Все же я рекомендую подождать по факту, что произойдет, и только потом принимать решение. Опять же, я выражу свое видение насчет данной картины. Судя по факторам, которые я нашел, цена все-таки может пробить, кольнуть скорее уровень 30 тысяч и направиться ниже него. Сейчас я рекомендую всем краткосрочным трейдерам просто подождать развязки событий. Либо цена у нас здесь отскочит и даст сигнал на повышение, либо цена пробьет уровень и либо вернется, либо произойдет ретест пробитого уровня и цена даст какой-либо также сигнал. А Мы ждем конкретного сигнала, пока на рынке существует неопределенность с несколькими вариантами развития событий И опять же, такой самый вероятный вариант, что цена немного кольнет уровень 30 тысяч То есть опустится еще немножко пониже Но будем смотреть, что произойдет по факту Опять же, здесь я уже не могу сказать э, с какой-то точностью, уверенностью, куда пойдет цена То есть есть такие определенные сигналы, они встречаются крайне редко И ты прямо уверен в том, что цена пойдет именно вот до туда То есть пойдет в твою сторону и дойдет до твоей цели Такие сигналы уверены есть В подсознании что-то щелкает, у тебя все факторы, которые ты видишь, собираются собираются воедино, ты даже не можешь по сути толком объяснить, что это такое, но ты прямо знаешь, что цена пойдет в эту сторону. Это на основе опыта такая ситуация возникает, когда ты заходишь на одну ситуацию просто бесчисленное количество раз и уже понимаешь, как цена себя ведет подсознательно. Вот когда у нас на рынке присутствуют уверенные сигналы, я прямо иногда вам говорю, что этот сигнал просто очень колоссальный, крутой и цена дойдет до этой цели. Здесь же существует неопределенность. На рынке не всегда есть сигналы и важно уметь проявлять терпение и просто ждать как вот вы рыбу ловите, ждете очень долгое время, и потом, хопа, ловите момент и ловите свою прибыль. Так что, друзья, вот такая вот ситуация с биткоином. А, обязательно поставьте это видео лайк, если это было для вас полезным и информативным. А, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, Нажимайте на колокольчик, чтобы не пускать следующие полезные для вас видео. Подписывайтесь на канал с обучением. Пишите комментарии, комментариях свой умение насчет биткоина, свою обратную связь. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.